Вот сегодня распакованный утяжитель в цепи, заказываю не на электричестве, на российском цепи, а электричестве нет. Сейчас будем его установить, он вот, запакован очень классно. я делаю на улице, на озере, чтобы сразу починить, поставить его на место, что я особо их нет, просто пришел погуляю, на улице установлю меня велосипед мне не нужны. Перекидки задней, глядок, натяжитель, если мне надо, море кусает. Если мне нагрузка увеличилась, я могу на портчик носа включить. Это рекомендую этот натяжитель. Здесь полностью инструкция на русском языке, как ставить его, количество зубьев, Технические параметры здесь. Наибольшая задняя звезда. Ну, в принципе, нет звезд. Это он. Так. Вот на цепи. Ладно, буду ставить. Ну, тут все понятно. Тут еще гайки в комплект. Не гайки, а шайбы шли в комплект. Их рекомендуется поставить между петухом и этим крепежом. Какую-то из них. Сейчас буду перементировать. И попробую вставить ее. Так. Гайкой сюда. Или прокладка называется, как она сюда поставил. Сейчас буду. Вот вроде как посмотрел. Вот звездочка будет. Так, ставлю. Правильно. Ключик. Так, джайки, бля. Неудобно не левой рукой. Это не так, сейчас. не так. Вот так, сейчас. Да, левый рукой мне не удал. затяну вот так это выглядит Будет вот так вот вытягивать надо еще цепь О, туда перекинуть и немножко разобрать угу. вижу натяжитель ставлю цепи я сломался шумановский взял вот сегодня пришел я сразу на почту прибежал угу. мне кстати подключили какую-то вине то можно без паспорта приходить без паспорта может с паспорта но уведомление не надо заполнять прикольно а то запарился я уже эти вот Ты тоже эти что ли, вот У меня всякие бывают, там вот с вот что вот эти вот эти вот эти эти вот эти вот эти вот эти вот эти вот эти как разведчики там вот эти вот эти проплыли. Они вот уже. Они собираются на сейт озеро ехать? Не знаю, или что за марушек сходить. Жалко, пропадает. Никто не собирает. Да? да. Скоро казаком выйдет, запрещающий собирать. Лицензию надо будет иметь. Кто их будет слушать -то? Везде их не поставишь. Ну так, наверное, нахлобучат, короче. На выезде. На выезде уже. Так на выезде что? Куда он знает, куда пошел? Может он часть собирает. Или защай да Кстати, в лесу, вот два дня, допустим, живешь в лесу, ногти растут. Кто? Ногти. ногти. За это время ногти вырастают. Они как будто бы знают, что пришел лес, что пора по дереву есть, не знаю. Я с леса прихожу. Мне стабильно надо. Ну, стабильно, наверное, какие-нибудь. Yeah. А если я смотрю, знаешь, этот э, короче, парень-то ходит эти. Походы в Сибири, одиночные. Ну и он, короче, типа, знаешь, пошел в поход к Медвежьему озеру. Ну, он переночевал там в палатке возле озера. Утром просыпается такой. О, не зря я, говорит, ходил. Знаешь, такой смотрит, по склону медведя Он ему давай говорит. Мишаня, а, ты че, и знаешь, матами там, короче, вот это, типа, ну давай, иди отсюда, типа. Тут, знаешь, такой смотрит, смотрит, а этот еще хопа китар рванул такой. Тут побежал, ну давай, давай, <смех> давай. Зачем <Для смех> бы? А медведь там, знаешь, погнали. Ну, а медведь прям знаешь, такой идет, такой хоп на него бошку повернул тут, а этот орт на него. Иди отсюда там. <смех> <смех> хоп, такой. Кажется, ешь такого заболеешь еще на медика. Говорят, вода на 20 сантиметров упала. все да, бы побольше упала бы, там пляжик был. Это звездочка здесь. Mother вот Son. Где она? Что можно будет? Здесь. Нормально. А? Нормально включить. <laughs> так, здесь. Если будет косить, допустим, раз вот сеть, нужно будет прокладку поставить сюда, Или убрать? Ну, двигать, короче. Я тут клиентов еще две покладки. Надо